Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Рзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Основана наша компания 23 сентября 2021 года. Основатель руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета всегда может посмотреть наши основные маркетинг, наших основных площадок. Это «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Посмотреть и почитать наши отзывы, ознакомиться с нашей компанией, посмотреть презентацию нашей компании, посмотреть и проверить документы о нашей легализации. Мы Компания официально зарегистрирована и документы находятся вот здесь. На этой, нажимаете на эту кнопочку и вы увидите наши документы. Посмотреть и ознакомиться с нашей дорожной картой. У нас и когда... Какие площадки у нас были запущены в компании? У нас есть личный контакт с администрацией, у нас есть наша официальная группа, это канал в Телеграме. Есть пользовательское соглашение «Оферта». Когда вы при регистрации выставляете галочку, то перед вами открывается пользовательское соглашение. Я вас очень прошу, Ознакомьтесь со всеми, со всеми пунктами нашей, нашей оферты. Если вас не устраивает какой-то пункт, я вас очень прошу, закройте, прекратите регистрацию, закройте ссылку и забудьте о нашей компании. А те партнеры, которые пришли в нашу компанию, и все устраивает, а они регистрируются, делают авторизацию и начинает свой бизнес, конечно, с заполнения профиля. Для чего заполняется профиль? А Профиль заполняется для того, чтобы вас как спонсор видел, вас как партнера видел ваш спонсор. А вы должны заполнить полностью профиль и ваши партнеры должны видеть вас как спонсора иметь связь с вами как со спонсором. У нас есть на, почти на всех площадках реинвесты за спонсором. Поэтому вы должны быть все время на связи со спонсором. Потому что реинвесты выставляются по броне спонсора. С чего начать заполнять профиль? Это, конечно... Написать свое имя и фамилию, в скайп прописать. Если у вас скайпа нет, напишите нет. А телефон есть у всех. Страничка ВК, Телеграм. Здесь в разделе прописываются 4 ячейки, как вы видите, прописываются ваши платежные системы. Куда вы будете выводить свои денежные заработанные средства? Отнеситесь к этому очень серьезно, к заполнению именно вот этих кошельков. Дни Пожалуйста, не прописывайте ни Payer, ни Perfect Money от руки. Откройте свои кошельки, скопируйте и вставьте. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации, и поэтому вы можете прописать и любую, писать имя, на, чью, на чье имя оформлена эта карта на русском языке, куда привязан, к какому телефону привязана эта карта и название банка, все на русском языке и нажать кнопочку «Сохранить». Ваш бизнес должен иметь свое лицо. И поэтому установите, пожалуйста, аватар. Кто еще партнеры не установил, огромная просьба. Установить, как только приходит код от вашей фотографии, когда вы загружаете файл со своего компьютера, можно сразу же нажать «Загрузить» и ваш аватар устанавливается. Если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять в этом разделе. Установить нужно финансовый пароль. Он у нас устанавливается или 4 цифры, или 6 цифр. Это такие две ячейки. Вы повторяю, вводите и во второй ячейке повторите. И нажимаете кнопочку «Сохранить». А ваш пароль установлен. Следующий шаг это, конечно, изучить уроки по кабинету. У нас есть ролики, которые вам в помощь это как заполнить профиль, как сделать пополнение правильно, вывод и перевод между партнерами. У нас есть на каждой площадке такая функция, как поисковик, через которую мы просматриваем полностью всю нашу структуру. Пожалуйста, посмотрите, как ею пользоваться, изучите и пользуйтесь этой, этой функцией. Управление бронями. На всех площадках у нас двойные брони. Поэтому у нас первая бронь – это основная, а вторая у нас запасная. Как пользоваться этими бронями? Как их переставлять? Вот вам помощь в ролик. Изучите, пожалуйста, все полностью уроки по кабинету. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес был автоматизирован, вот он вам сервис для автоматизации. Вы спросите у своего спонсора, есть он в этом сервисе, зарегистрирован ли он. Если он зарегистрировался, то вы... Берете ссылку у своего спонсора и регистрируйтесь по... по ссылке вашего спонсора. Если ваш спонсор не зарегистрировал, то вы можете спокойно нажимать на этот баннер и зарегистрироваться. Как пользоваться этим сервисом, я думаю, что мы уже разбирали и показывали в Телеграме. Если кому-то что-то непонятно, я всегда на связи звоните, пишите, я всегда вам покажу, помогу настроить этот сервис, чтобы у вас вам облегчить ваш бизнес. Ну и какие у нас есть на сегодняшний день площадки? Площадки у нас на сегодняшний день 7 площадок. Уникальных с уникальным маркетингом. У нас есть такая площадка как Идеал М-Банк. Вход на нее составляет 1000 рублей, а за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 12 тысяч, уходит в клоном в Идеал М-Мини и три клона пускает в клонопад. Идеал М-Мини вход 1500 Одно бизнес-место, ваше зарабатывает 244 тысячи и выход есть на идеал М-Макси. На идеал М-Макси у нас есть, вход составляет 15 тысяч, зарабатываем мы за один круг одно бизнес-место 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч и выход на фабрику клонов за 10 тысяч на этой программе. Здесь на фабрике клонов у нас две программы. Одна программа на э, 1000 рублей, одна на 10. На 1000 рублей вы за один круг зарабатываете 23 тысячи, а на, э, за 10 тысяч на этой программе вы зарабатываете 230 тысяч. Есть такая э, микро-мани. Это Площадка у нас социальная, вход на нее составляет 500 рублей. За 500 рублей вы свой доход увеличиваете на 4500 рублей. Плюс вы клоном выходите в банк, а вторым клоном выходите в идеал М-мини. Максимальный вход составляет 5000 и за один круг вы зарабатываете 54 тысячи ваше одно бизнес-место. И выход у вас в идеал М-макси на первый стол. Астрек имеет две программы на 750 и на 7,5 За один круг вы зарабатываете 1,5 тысячи, а на 7,5 – 15 тысячи. Это линейно-шахматный маркетинг. В разделе «Партнеры» отображаются ваши партнеры на три уровня в глубину и находится ваша реферальная ссылка. А теперь давайте мы с вами перейдем на слайды и на слайдах разберем маркетинг наших нескольких площадок. Что же такое наш «Идеал М»? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А гарантированные выплаты, ребята, у нас сегодня заработал, сегодня поставил на вывод и сегодня же их получил на своей платежной системе. Наше самое главное преимущество нашей компании, это о том, что наша компания официально зарегистрирована, а что является мы являемся сообществом взаимопомощи и благотворительности. У нас нет абонентской платы ни на одной площадке. Вход у нас открыт на любой площадке, в любой стол. Это что нет у нас привязки, как в других компаниях или проектах, к первому столу. У нас можно старт своего бизнеса делать с любого стола. Работаем мы с самыми надежными платежными системами. Это поэт кошелек Money подключена к АССОФРЭЙ и со всеми банками, банками Российской Федерации. А когда какие программы у нас были запущены? Мы стартовали 23 сентября 2021 года с нашей, нашей любимой, самой основной площадкой Ideal M Mini. 31 октября присоединилась у нас Мани социальная площадка. 6 февраля 2022 года присоединилась фабрика клонов 3 апреля 2022 года присоединилась у нас шикарная площадка наша основная идеал м-макси 1 июня 2022 года fast track бег по кругу стартовала площадка идеал м-банк с клонопадом у нас 23 сентября 2022 года на нашу годовщину был старт этой площадки. И буквально недавно на днях стартовала площадка такая, как Максимани. 6 ноября запустилась 2022 года. И успешно, старт прошел успешно, успешно зарабатывают на этой площадке наши команды. Всем им желаю больших чеков, молодцы ребята. Ну и давайте разберем сегодня. А да, ставим. Что же такое наш идеал идеалцы? Прежде чем прийти в нашу компанию, ну конечно нужно поставить цель. Цель. У нас нет никаких программ жилищных, никаких автопрограмм, у нас есть просто деньги. Деньги правят миром, ребята, и вы всегда можете заработать и погасить кредиты, и ипотеку, раздать долги, заработать себе на, на машину, на квартиру, можно заработать на путешествие. да и куда... Вообще людям иногда бывают нужны очень большие крупные суммы. А даже помочь детям, помочь внукам. А наша компания вам в помощь, ребята. Это самый лучший источник на сегодняшний день, самый надежный источник дохода во всем интернете. Это уже проверено. Мы входим в пятерку лучших компаний в, во всем интернете. Наша социальная площадочка, ой, прошу прощения, это наша максимания, вход на нее, которая недавно стартовала, вход на нее составляет 500 рублей. Как вы видите, перед вами три рабочих стола. Из каждого стола у нас есть выплаты. Все, что зеленым, это вам на баланс, для вывода. Давайте разберем с вами маркетинг. Он очень очень хороший, очень доходный тем, что когда вы активируете за 5000 эту площадку, к вам приходит первый партнер, у вас эти 5000 идет накопительный. Со второго партнера вы получаете 4 на баланс для вывода, а за 1000 вы улетаете в Ideal bank Если вы там уже есть, то по вашей броне летит ваш клон туда, куда вы выставили бронь. Третий партнер вам дал переход за 10 тысяч. А во второй стол первый партнер пригласил три партнера и пришел стал к вам на это место. 10 тысяч идет накопление. Второй пригласил три партнера и пришел стал сюда на это место. 10 тысяч на баланс для вывода. Третий Дубликация спонсора всегда, ее никто не отменял. Она всегда работала в любые времена, в любые годы. Она с, с, со дня, когда основание было сетевого маркета, маркетинга, эта дубликация спонсора работает и работала, и работает, и будет работать. Ее никто не отменял. Поэтому вы должны дублировать своего спонсора. Третий партнер пригласил три партнера и пришел встал на это место. Вы ушли во второй стол, в третий стол за 20 тысяч. Первого партнера закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место. Это идет реинвест по броне спонсора. И за 15 тысяч вы летите в идеал М-Макси. А если вы там есть, то ваш клон становится и закрывает вам или первое место, или выплатное место, или дает переход в следующий стол. А второй партнер приходит вам 2000 на баланс. И третий партнер 2000 на баланс. Итого, давайте подведем итог. А Значит, ваше одно бизнес-место. Прошло один круг. Вы заработали 54 тысячи. Плюс ушли Идеал М-банк и плюс ушли в Идеал М-макси. На самую крутую площадку. Круто? Да, очень круто. Круто, круто, круто. Итак, ребята, следующая площадка у нас. Это наша социальная площадка. У нас недавно было обновление на этой площадке. Присоединили нам третью ногу, добавили. Вот, и а теперь у нас а, три тренара. А, некоторые спрашивают, сколько мне нужно людей пригласить на эти, а что на Макси Мани, что на микромани. Сколько нужно пригласить? Ребята, да здесь вообще вот чуть-чуть 3, 9, 27. 27 это командных людей. Это не лично приглашенных. А если вы пойдете 3 на 3, то 3 вы пригласили, 3 каждый, каждый пригласил по 3 партнера. И каждый на той площадке заработали 54 тысячи, а здесь вы заработаете 4,5 из 500 рублей. Итак, первый партнер пришел, вы, эти деньги идут в накопление. Со второго партнера вывод. 500 рублей на вывод. Третий партнер вам дал переход за 1000 рублей во второй стол. Первый – это идет накопление. Второй – это идет переход в банк за 1000 рублей. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. А если у вас там нет, то у вас активируется эта площадка. Третий партнер вам дает переход за тысяч в третий стол. Первый партнер. Это идет реинвест за 500 рублей в первый стол по вашей броне. Нет, не по вашей, а по спонсорской броне. Прошу прощения. По броне спонсора вы возвращаетесь на обратно на первый стол к своему спонсору. За 1500 у вас активируется идеал М. Мини. Если это вы там есть, то ваш клон летит именно по вашей броне. А если у вас это первое место, то эти деньги пойдут на копление. Если это сюда станет клон, то вы получите полторы тысячи. А если сюда станет, то вы уйдете во второй стол. Второй партнер вам дает две на баланс для вывода. Третий партнер вам дает на баланс две тысячи. На, на баланс для вывода. Итого, давайте подведем итог. У вас в команде 27 человек, и все 27 человек, если вы пошли 3 на 3, то все получили по 4,5 тысячи на баланс для вывода. Все 27 человек ушли в идеал М-банк, и все 27 ушли куда? В идеал М-мини. Круто? Да очень круто! Вы посмотрите! Если вы все, вы представляете, 27 человек, вы уже будете на Идеал-М-Мини. Точно так вы уйдете, у вас закроется этот третий стол, вы уйдете в четвертый стол. Вы представляете, мы сейчас вот с вами будем разбирать. Давайте посмотрим на слайде. Сейчас, секундочку, вот на этом слайде. Смотрите, если вы начнете с идеал М мини и пойдете с 500 рублей, с 500 рублей, именно всей команды, именно все приглашают именно по три человека, три на 3. и вы уходите. Смотрите, первый, второй, это уже полторы тысячи вы заработали, третий дал вам переход. Во второй стол, это первый, второй, вы уже тут получили по тысячи по тысячи получили спонсорские. Ваша, вторая линия, вы уже получили три и третья линия, вы получили девять тысяч. Первый, второй, третий, сколько? Три, девять, двадцать вы ушли. Сюда уже в четвертый стол. Если вы начнете с той площадки уже с 500 рублей, вы уже будете здесь, на этой площадке, со своей командой, со своими людьми, уже будете на четвертом столе. И вы получите здесь 13 тысяч получите, здесь 13 тысяч получите. Ваш клон уйдет по броне вашей во второй стол. В тысячу три. Вы получите три тысячи, здесь 9 тысяч. Итого, смотрите, 26 тысяч и плюс полторы, 27 тысяч. Вы там заработали 4,5 и плюс здесь уже заработали со своими людьми. Это только по одному бизнес-месту. Вы там будете на социальной работать, а здесь двигаться. Дальше. Первый, это идет в накопление. Второй партнер, вы 7 тысяч получаете на баланс для вывода. Третий дал переход за 24 тысячи в пятый стол. 37 тысяч только на этом столе. Первый, второй. Ваш клон летит на третий стол по вашей броне. 10 тысяч вы получаете. По 3 тысячи ваш спонсор получает. Два спонсора. Вторая линия пришли, вы получили 9. Третья линия, пришли в 27. 2000 идет накопление для перехода в следующий стол. Третий. Вы ушли в шестой стол. Здесь первый. 35 на баланс. И вы ушли куда? В идеал М. Макс. За 15 тысяч. Второй. 53. 50. 50. Вот так. Одно только бизнес-место. Расчет 3 на 3. Каждый идет 3 на 3. И вы заработали 244 тысячи. И там же вы будете крутиться по той площадке. Круто, круто. Очень круто. Очень шикарные площадки. И как вы сейчас, наверное, обратили внимание, что у нас нет нигде ни отчислений ни на компанию, ни на администрацию. У нас четко все деньги идут от партнера к партнеру. Они четко распределяются именно по маркетингу. Наша дорогая, обожаемая Максимани. Вход на нее составляет 15 тысяч. Вы можете выйти с Идеал М-Мини как я только что вам показывала. И первый партнер, который придет вам, станет на это место, 15 тысяч будет в накоплении. Со второго партнера вы получите 5 тысяч на баланс для вывода. И плюс уходите в фабрику клонов за 10 тысяч на эту программу. Третий вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый идет в накопление, со второго вы получаете 10. По 10 получили ваши два спонсора – Ваша вторая линия стали три партнера под этого второго партнера. Вы получили 30. Под этих трех стали 9, да? 90. Вы ушли. Третий партнер дал переход вам третий стол. Первый в накоплении. Второй. Летит клон по вашей броне. Вы 10 тысяч точно так получаете. Со второй 30 и с третьей 90. Здесь 130 и здесь 130. Ушли в четвертый стол. За 120 тысяч. Первый 120 идет накопление. Со второго вы получаете 70. По 25 получают ваши два спонсора. Вторая линия. Стали три партнера под второго. Получили 75. Стали под этих трех 9. 225. Третий партнер дал переход за 245 стол. Первый накопление. Со второго летит клон за 60 тысяч именно по вашей броне. В третий стол. 100 тысяч получаете вы, по 30 получает ваши два спонсора. Вторая линия пришли, встали под этого партнера, три партнера, вы получили 90. Под этих трех пришли 9, 270. Итого 460 тысяч, из этого 370 тысяч. Третий партнер дал переход куда-то. Да в шестой стол за 500 тысяч. А здесь 500 на баланс, второй 500 на баланс, третий 500 на баланс. Только с этого стола вы заработали полтора миллиона. Одно б... ваше бизнес-место зарабатывает 5 миллионов 490 тысяч. Это без ваших спонсорских вознаграждений. Их просто невозможно сосчитать. Вы их будете получать, они будут вам сыпаться и сыпаться на баланс. Фабрика клонов. Любезнейшая. Фабрика клонов. Честно сказать, ребята, я не люблю семиместные столы, я люблю тренары. Вот, и, ну, семиместные столы это... Ну, вот здесь вот давайте посчитаем. Три семиместных стола. Что нужно, сколько нужно заполнить? Да, 62 человека нужно пригласить, чтобы выйти на эту выплату. Итак, семиместных столов. Плечи куда идут? Выше стоящего. А нижний ряд – это полностью ваша зарплата. Первый идет... Реинвест вы его можете выставить вот сюда по вашей броне. Он станет на это место и закроет вам одно плечо. Второй партнер. Это 1000 идет в накопление. С третьего партнера вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Четвертый идете, переходите во второй стол. Первый накопление. Второе накопление. С третьего получаете 2000 на баланс для вывода. А четвертый партнер дал переход за 6000 куда? В стол выплат. Это полностью ваша зарплата. Здесь с первого, со второго, с третьего и с четвертого у вас летят реинвесты в первый стол И плюс по 5000 на баланс для вывода. Что могу сказать? Некоторые очень любят эти э, матрицы, эти семиместные столы. У нас некоторые партнеры делают так. Э, выставляют, как я говорю, вареную колбасу, чтобы получить с одного стола по несколько выплат. Они выставляют брони. и ну, Мне это, честно сказать, ребята, не нравится, не люблю я эти... Ну, куда деваться. Некоторые любят фабрика клонов, другая программа, за 10 тысяч. Как я уже сказала, плечи идут к вышестоящему. А нижний ряд – это полностью ваша зарплата. Первый партнер реинвест можно сюда поставить. Со второго идут в накопление, с третьего в 10 тысяч. Свои возвращаете на баланс для вывода. Четвертый дал переход за 20 тысяч во второй стол. Первый, второй это накопление. С третьего 20 тысяч вы получаете на баланс для вывода. А с четвертого вам дает переход за 60 тысяч. Здесь первый, второй, третий и четвертый. Клоны идут в первый стол. И вы получаете с каждого партнера 50 тысяч. Итого вы за один круг, там на тысячу рублей вы заработали 23 тысячи, здесь вы зарабатываете на 10 тысяч 230 тысяч. Все клоны, которые здесь с третьего стола, они все летят а за спонсором. Каждый партнер возвращается к своему спонсору.